Меня зовут Сева Михайлов. Мои увлечения, мне нравится играть в футбол, рисовать. Иногда, когда я хочу быть один, мне нравится танцевать. Мне нравится блогер Компот, потому что он снимает прикольные видео про Майнкрафт, про свою личную жизнь. Я хочу стать, когда вырасту, скорее всего, либо поваром, либо полицейским.